крысы. Год особенный для вас, хотя может показаться, что не будет никаких серьезных испытаний и разочарований. Да, действительно, умная крыса оценит ваше старание и терпение, будет вознаграждено и будет вам помогать достигать хороших результатов практически во всех жизненных сферах. Только в вопросах личной жизни возможны некоторые трудности из-за упрямства и ревности представителей вашего знака. Насколько эти чувства будут уместными и справедливыми, ну, скорее всего, не важно, главное – своевременно подойти назревающий конфликт или даже бунт и с этой задачей обстоятельная и рассудительная лошадь я уверена будет успешно справляться на работе лошадь будут ценить коллеги руководство и возможно даже будет повышение в должности с увеличением заработной платы финансовое положение останется в этом году у вас стабильным на протяжении всего года в погоне за прибылью старательная лошадь будет работать на износ, что, как следствие, может привести к упадку сил и какой-то хронической усталости. В этом случае вам гороскоп советует и даже предупреждает о возможных нервных срывах. И, как следствие, может быть кратковременное ухудшение самочувствия вашего здоровья. Нужно беречь здоровье в этом году и помнить, что всех денег не заработать.